Нам сообщили, что около одного из избирательных участков в Минске задержан глава ОК Николай Козлов. Он является доверенным лицом Светланы Тихановской, сказала Красулина.